Вот, блядь. Не думал, что нас ждет такой финал. Нужно думать, что делать дальше. Люди с корабля мне явно будут не рады, как и люди церкви. Про Орден Света я вообще молчу. Помоги! Ты... ты смертоносец? Да. Ну давай, сделай, что должен. Я помогу тебе. Зачем? Смертоносцев больше нет. Нам незачем воевать. Спасибо. Найди Сэма. Скажи, что ты пришел от Рона. Он поймет. Хорошо, спасибо. А ты? Я здесь немного побуду, если ты не против. Хорошо. Скорейши поправки. Значит, Сэм. Мы должны догнать лидера церкви. Не боись, не уйдет. И куда он делся? Пошли прямо, может быть он там А это еще что? Похоже на фанатиков Лидер Света, я давно ждал тебя Ты еще кто? Я Саймон, Хранитель Смерти Хранитель Смерти? Да В каком смысле ты меня ждал? «Опасная смерть окружила этот город. Лидер света должен избавить нас от мучений, которые причинили нам они.» «Кто и что причинило вам мучение? «Основавший смерть, основавший место кошмаров.» «Ничего не понимаю.» «Он создал смерть, которая окружила нас, принесла нам страдания.» «Вы... Вы говорите про вирус ходячих?» «Он создал его, он безумен. Он не позволит вам спасти нас. Убить должны вы основавшего смерть. Уничтожить место кошмаров. А где это место кошмаров? Крест большого здания, где я был человеком. Я был обречен на пару с Ричардом, убийцей. Погодите, Ричардом? Ричардом Трагером? Он был ужасным человеком. Однажды он привел нас в место кошмаров. Кто он? Основатель. Как нам его найти? Крест спасения. Ответы ждут тебя под землей. Ответы ждут меня под землей? В каком смысле? Вам в путь пора. Он ждет тебя, лидер света. Сэм, пошли отсюда. Нужно срочно уходить. Какого... Но ну здравствуй, лидер церкви, и прощай. НЕТ! НЕТ! Значит, ты бывший смертоносец, который резко решил стать добрым. Можно и так сказать, я не верю ему. Мои мотивы чисты, если хочешь, застрели меня прямо сейчас. Мне никогда не нравилось то, что мы творим, но если бы я попробовал бы сбежать, меня бы просто нашли и прикончили. Верить мне или нет, решать вам Думаю, Джек за нас Он прикончил лидера церкви без церемонии Это о многом говорит Тем более, его ко мне послал Рон Может, ты и прав Что ж, Джек, добро пожаловать в Орден Света Сэм, чего ты такой задумчивый? Мы выиграли войну Теперь эта территория свободна Единственное, нам нужно отбиваться от ходячих Но это пустяк как раз это меня и волнует. Я помню слова, сказанные Саймоном в катакомбах. Ответы ждут тебя под землей. Это бред, Сэм. Ты ведь видел его? Он не в себе. Нет, Сокол. Тут все глубже, чем кажется. Эту фразу я уже слышал когда-то. От Трагера и от зомби в химкостюме. И все трое как-то связаны между собой. Думаешь, в этом есть смысл? Определенно. Крест спасения... Трагер и Саймон были знакомы, и работали в городской больнице. Потом они оба побывали в каком-то месте кошмаров, где и был создан вирус ходячих. И зомби в химкостюме, такой наряд как у него обычно используют в лабораториях. То есть ты хочешь сказать, что где-то под землей существует лаборатория? Нет, это невозможно. Все сходится, Сокол. Где-то под землей находится лаборатория, в которой проводили какие-то эксперименты над людьми, в которую, собственно, попали Саймон и Трагер. Даже если это и так, то где нам искать эту лабораторию? Думаю, мы найдем ответы в больнице. Так или иначе, нам стоит начать оттуда. И что мы будем искать? Любую информацию про лабораторию. Никогда не любил больницы, и не зря. Давайте пойдем на второй этаж. Там горит свет. Интересно. Ключ-карта. Кажись, она... от лифта. Значит, эта карта отправит нас в лабораторию? Сейчас мы это и узнаем, но вам лучше остаться здесь. Ты совсем рехнулся? Неизвестно, что скрывается в этой лаборатории. Я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб. Ты серьезно? Сэм, мы пойдем с тобой. И раз уж на то пошло, то мы готовы и умереть ради тебя, и спасения мира. Полностью согласен. Это и есть то самое место кошмаров. И что мы будем делать? Нужно исследовать здесь все. Не верится, что все это время под городом находилась огромная лаборатория. Здесь какие-то записи. Эксперимент 28 ведет себя крайне нестабильно. Должен признать, что это первый эксперимент, который ведет себя чересчур агрессивно. И самое печальное, что этот эксперимент достался мне. Мои коллеги называют его ящером, так как по телосложению он напоминает именно его. Буду продолжать наблюдать и испытывать его. Том Б. То есть, здесь проводились не только эксперименты над людьми. Это просто пиздец! Думаю, сейчас не стоит идти в эту темноту. Охереть. Чем они тут занимались? Явно чем-то незаконным. Какая-то книга Роберт С. Сейчас я работаю над прессом, а если быть точнее, пытаюсь его пофиксить. Он крайне нестабилен, если его запустить, то, скорее всего, мы все взлетим на воздух. Буду думать, как его исправить. 2 апреля. Эксперимент 66. Эксперимент, который Уильям так расхваливает, кажется мне неудачным и безумным с самого начала. Его цель — это полный контроль разума над человеком. Его команда в данный момент создает излучатель. С помощью его... Должна создаваться излучательная волна, которая, по идее, должна взять под контроль всех людей города, и не только. Однако этот эксперимент провален, я считаю, что Уильям не сможет добиться такого успеха, да и зачем ему нужен контроль над людьми? К сожалению, это известно только ему. 16 апреля. Как я и думал, эксперимент 66 провалился. Однако это не остановило Уильяма. Он начинает разрабатывать вирус, с помощью которого можно будет контролировать людей. Мне кажется, он слишком помешался на этом эксперименте. Теперь сюда приводят подопытных крыс. Неважно кого. Заключенных, врачей, работников офиса, всех, кто попадет Уильяму на глаза. У меня дежавю на этот счет. 2 мая. Эксперимент 66 провалился. Провалился окончательно. Этот идиот Уильям создал натуральных зомби. Они выбрались наружу и начали заражать людей. Ульям устроил апокалипсис, мать его. Я ведь знал, что ничем хорошим это не закончится. Я слышу крики за пределами своей комнаты. Это конец. Я единственный, кто остался жив. Я должен остановить этот апокалипсис, пока ситуация не ухудшилась. Я решил настроить излучатель против ходячих. Однако, в лаборатории все еще есть Ульям. Он обезумел. Еще до апокалипсиса он модернизировал себя. Он больше не человек. Если вы это читаете, то вот инструкция, как запустить излучатель. Расшифровать слова можно на главном компьютере. Просто вбейте эти символы в систему излучателя. Правда, не факт, что он заработает, но есть шанс. Исправьте ошибку у Вот это, то, что мы искали. Теперь все понятно. Изначально ученые хотели управлять разумом людей через излучатель. Но что-то пошло не по плану. И они решили создать вирус, с помощью которого можно управлять людьми. Но и этот эксперимент пошел не по плану, и зараженные выбрались снаружи, и начался апокалипсис. Именно. Значит, здравый ученый настроил излучатель против ходячих и оставил инструкцию на случай, если он умрет. Да, но вот только не факт, что излучатель работает именно так, как хотел этого Роберт. Остается только проверить это. Еще какой-то проход. Видимо, это и есть этот самый нестабильный пресс. Ладно, пошли дальше. Этот проход выглядит потрепанным. Такое ощущение, словно это место было только в разработке. Я думаю, так и есть. Похоже, они что-то раскапывали здесь. <ролк> <ролк> это что сейчас было? Не знаю. Похоже, мы здесь не одни.